Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае его смерти. Документ предусматривает, что в случае гибели политика вследствие покушения, совершения теракта, внешней агрессии и иных насильственных действий, все госорганы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр. На территории страны при этом вводится чрезвычайное или военное положение а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению. Согласно декрету, Совет безопасности совместно с губернаторами должен решить вопрос о проведении выборов нового президента, назначив их дату.